Давным-давно жил-был на свете король. Обычный такой, его отец завоевал много земель, договорился с соседями о мире на долгие годы, поэтому наш король был добрым домоседом, не воевал, а потому очень любил пиры и любил пробовать всяческие новые блюда, и если ничего вкусного и нового не готовили, то грустил. Даже любимые блюда не мог есть часто, например, манную кашу, а ведь она очень полезна для начала хорошего дня. Настал момент, когда все его повара, даже выписанные из дальних стран, не смогли его удивить. Нет, нет, казнить никого он не стал. А, упростив неделю, издал указ о проведении состязания поваров Удиви короля ⁇ Указ распространялся на все слои населения, поэтому наш герой не, ⁇ не-не-не-не король ⁇ а егерь королевства смог принять участие. Его дочка тоже капризничала за столом, не хотела есть полезной каши и требовала разнообразия. В общем, проблемы питания дочери, он разобрался и решил, что и с королем сложностей не будет. В тот день его соперники испекли много пирогов с мясом, рыбой. Нет, он не шпионил, просто запах в приемной зале стоял соответствующий. Был даже огромный пирог, из которого при разрезании вылетели ласточки. Но и он короля не обрадовал. Подошел к черед егеря. Достав из лукошка два небольших пирожка, протянул королю. Король недоверчиво откусил от одного и замер от восхищения. Нечто ароматное, сладкое таилось внутри. От второго пирожка, а мы помним, что с повторами у монарха не очень, король ожидал того же, поэтому откусывал заранее грустя. И что вы думаете? Вкус был другим! Аромат из первого пирожка переливался рыбиновым вкраплением в чем-то сливочно-сытном. От удивления король даже прекратил жевать и пристально всмотрелся сначала в маленький надкушенный пирожок, а потом и в податели этого блюда. Егорь просто ответил, что это лесная клубника. Ее не так просто собрать, зато можно есть в свежем виде. Кстати, вот попробуйте. И подал маленькую горстку ягодок в Туйске. Король съел, зажмурившись от удовольствия. Егерь же продолжил. Ее можно класть в пироги, в кашу, сочетать с другими ягодами или фруктами, сушить в прок, чтобы дотерпеть до следующего лета. Король назначил егеря королевским поставщиком клубники. И больше никогда не грустил.